Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из этого выпуска вы узнаете о новостях отдела стандартизации и сертификации систем менеджмента, о состоянии производства подвижного состава и еще об одной важнейшей новости, которой все партнеры проекта живут уже вторую неделю. Теперь обо всем этом подробнее. Чувствуя огромную ответственность перед сотнями тысяч своих партнеров, Сохраняя приверженность абсолютной прозрачности своей деятельности, руководство Закрытого акционерного общества струнной технологии организовало аудит системы управления охраной труда и системы менеджмента окружающей среды компании-разработчика струнного транспорта Юницкого на соответствие требованиям двух стандартов Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Надзорный аудит проводится ежегодно в течение всего трехлетнего периода действия сертификатов. По результатам проведенной периодической оценки аудитор отметил произошедшие в течение года значимое продвижение инновационных разработок Skyway, большие изменения в развитии экотехнопарка и слаженную командную работу специалистов компании, обратил внимание на высокую организацию производственного процесса с точки зрения обеспечения безопасности труда и сохранения окружающей среды. Оснащенность производственных участков современным оборудованием с использованием передовых технологий, что минимизирует риски производственного травматизма и аварийных ситуаций. Вопросы снижения шума в контактной паре колесо-рельс, уменьшение собственной массы транспортного средства, повышение технологичности производства стимулируют компании искать новые материалы для изготовления колес. Перспективным решением считается применение специальных полимерных композитов с удовлетворяющими свойствами прочности и жесткости. В настоящий момент ведутся переговоры с зарубежными производителями, предоставившими для тестов свои образцы композитов, и выбирается наилучший вариант к применению, выдвигаются предложения по улучшению характеристик представленных образцов. Здесь нужно понимать, что композиты будут являться лишь составной частью сборной конструкции колеса. Ведутся работы по усовершенствованию алгоритмов гидравлической системы Univind U4651. Теперь бортовая система управления транспортного средства может производить более детальную диагностику компонентов, а также анализировать полученные данные и мгновенно реагировать на возможные отклонения от нормальной работы системы, что делает ее более надежной и безопасной. Дополнительно проработаны алгоритмы, необходимые для регламентного обслуживания транспортного средства, которые косвенным способом позволяют с высокой точностью проверить работы компонентов системы, не имеющих электрического подключения к контроллерам. Произведена успешная предварительно-виртуальная оценка качества движения транспортного средства Unilight U4830 по проектируемой транспортной системе в Экотехнопарке с учетом основных конструктивных параметров, различных экстремальных условий движения и боковой деформации рельсового пути. Моделирование позволило безопасно и в короткие сроки направить рекомендации в конструкторские отделы и эксплуатационные службы Закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Разработанные модели также были использованы для коррекции отдельных параметров систем автоматического управления бортовым комплексом Юникара тропического U443101 при прогнозировании экстремальных ситуаций и динамических нагрузок на элементы транспортного комплекса, создаваемого в Шардже. Хочу напомнить, что на прошлой неделе группа компаний Skyway объявила об успешном завершении 13-го этапа развития и переходе на этап 14.1 который состоится 5 декабря 2019 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Это стало возможным благодаря ряду достижений со времени его предыдущей смены. Сотрудничество с представителями бизнес-сообщества и властей в Объединенных Арабских Эмиратах перешло на более высокий уровень. Помимо этого, в работу компании была внедрена индустрия 4.0, благодаря которой произошла интеграция в производство самых современных киберфизических систем. Произошло расширение производства, был введен в эксплуатацию новый корпус. Skyway был назван в числе экспертов, принятой он в 2000 году программы преобразования нашего мира, повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Была произведена модернизация поверхности качения на ферменной эстакаде, а также серия предварительных испытаний систем электроснабжения, зарядки и элементов токосъема с путевой структуры, проверка новых конструктивных решений элементов электропитания подвижного состава. Завершено сооружение грузового комплекса. Начались испытания высокоскоростного юнибуса, увидел свет целый ряд инновационных разработок в области систем безопасности, автоматических систем управления, оснастки и строительного оборудования. В этой связи в интересах инвесторов будет продолжено поэтапное снижение дисконта. Следующая фаза развития состоит из нескольких подэтапов, что даст инвесторам возможность более гибкого планирования собственной инвестиционной стратегии. В ближайших планах SkyWay – расширение проектов в Объединенных Арабских Эмиратах, дальнейшее развитие транспортных, энергетических и информационных технологий, установление новых деловых и партнерских связей. Таков традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии струнного транспорта Юницкого за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay. Подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и каждый новый этап вашей жизни станет шагом к вершине. Строй Skyway! Спасай планету!